Во время Второй мировой войны в Америке сохранились все институты демократии, выборы и так далее. Тем не менее, несколько миллионов граждан США были депортированы в специальные концлагеря. США, сохраняя демократические нормы и высокий уровень гуманизма, нанесли ядерный удар по Японии и бомбили немецкие города. Бомбить именно жилые районы, чтобы подрывать моральный дух немецких солдат на фронте. Во фронтовой зоне и на оккупированных территориях мы должны поступать полностью по-американски. Это единственный возможный способ общения с москалями вот это, было, это были слова украинского политика дмитрия корченского который пошел дальше чем предлагает венгрия например или болгария и турция украинский политик предлагает Сделать концлагеря для жителей Донбасса, основываясь на опыте Второй мировой войны, который, опыте, который применяли американцы. Вот ну, неудивительно, учитывая такие настроения на Украине, что Россия официально вышла на первое место в мире по количеству просьб об убежище. Статус беженцев. России попросили почти 300 тысяч человек. На Украине задержаны подозреваемые в убийстве Олеся Бузины. Об этом прессе сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. Он уточнил, что задержаны трое мужчин. Все они жители Киева и, по всей видимости, подозреваемые из так называемых патриотических кругов, близких к украинским националистам. Один из подозреваемых служил в спецроте МВД. Всем задержанным будет предъявлено обвинение в совершении умышленного убийства. В самое ближайшее время... Самое ближайшее. Мы готовы будем передать материалы расследования непосредственно в суд. К этому времени будут ясны вопросы по мотивам, по деталям этого преступления. Однако собранные доказательства таковы, что можно прямо сейчас показывать их в суду.